В Польше началась кампания «Последняя прямая», в которой амбассадоры будут агитировать население вакцинироваться. По словам премьер-министра страны Матеуша Моровецкого, есть шанс, что если все граждане солидарно приступят к программе прививок, то это будет последняя прямая для завершения пандемии. Это должно избавить государство от этой болезни раз и навсегда. Пусть к этому наша национальная программа вакцинации, сказал глава правительства на национальном стадионе в Варшаве. Компания «Последняя Прямая», которая будет стимулировать вакцинацию, будет основана в основном на спортсменах и это крупнейшая на сегодняшний день такая акция.